Друзья, здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Чайник Рассела». Сегодня передачу ведут Владимир Близнецов и Евгений Гончаров. Но мы сегодня не таким маленьким составом выступаем, как вы думаете. У нас сегодня аж целых два специальных гостя. Во-первых, это руководитель проекта «Зануда» Виталий Васильевич. Всем Привет! И еще более специальный гость – это врач, научный журналист Алексей Водовозов. Всем привет! Сегодня у нас такой выпуск, в котором мы не будем рассказывать про какие-то мифы, про какие-то новости науки, он у нас будет такой, скорее, обзорный. Да, то есть мы сегодня поговорим про гиг-пикник, недавно прошедший, мы расскажем про встречу с Ричардом Докинзом, поговорим про... Как сказать? Разногласия. Разногласия среди популяризаторов. Да. И про будущее популяризации науки в России. Давайте начнем с гигпикника. пикника Алексей, вы там читали лекцию в Москве? Да, я читал в Москве, да. В Питере вас не было? Не было. К сожалению. Виталик, а ты был и в Москве, и в Питере? Я был в Москве в качестве гостя, потому что моя подруга Василиса Бабицкая была куратором зоны наук, мне хотелось посмотреть, что же там такого происходит на гигпикнике. пикнике и, ну, так скажем, посмотреть, что хорошо и что плохо, и что может произойти здесь, в Питере. Поэтому я там был в качестве гостя. Ну, и, соответственно, неделя спустя я здесь руководил зоной наука. Хорошо. Ну, а у общества скептиков был стенд и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Ну, вот нас лично в Москве не было, мы там не знаем, как прошло. Я видел, как в Москве происходил стенд, было все очень круто. Было много людей, много людей заполняли тесты, много людей ходили вокруг... И задавались вопросом, как же это так? Люди пришли на пикник, они сидят и, значит, тесты заполняют. я сам задавался такие вопросом, потому что я валялся на траве, по большей части, все это время. Это, кстати, да, наша фишка, то, что у нас, в отличие от большинства стендов, у нас нету там роботов каких-то, каких-то штук, которые там можно крутить и что-то с ними делать. Ни черепов, как у антропогенеза. Это шикарно было, что они приехали с черепами. Вот. А у нас просто тупо анкеты. И шапочки из фольги. Шапочки из фольги. И разговоры. То есть мы там Человека просили заполнить какую-нибудь анкету из 11 вопросов, там, верить в гомеопатию, считает, что были ли американцы на Луне, и вот так вот 11 вопросов, и так смотрим, так, ага, здесь у вас, значит, ваше мнение расходится с нашим, а, скажите, а почему вы так думаете? И пошло поехал Очень много было... Были несколько случаев, когда у нас там товарищи, вот они брали кого-то одного и час вот с ним разговаривали, там, про экстрасенсов. Типа, ну, черт ж мне говорить, что экстрасенсов нет, когда вот у меня там бабушка-экстрасенс. Кроме этого, мы периодически делали прямые трансляции, это был достаточно интересный опыт, потому что вот пока мы их включали, у нас в течение дня отписалось 40 человек от группы. Ну, потому Интересно. что, видимо, да, слишком часто они были, но подписалось 60 потом в конце дня. Так что мы все равно очень хорошо провели гей-пикник в этом плане. А Евгений ходил... В качестве журналиста в течение первого дня спрашивал э, лекторов, э, подходил к различным стендам. Расскажи, прежде чем мы перейдем к нашим гостям, давай мы как быстренько отстреляемся от общества скептиков и будем уже расспрашивать. Главное, чтобы вас не расстреляли. За то, что мы очень долго говорим в Алексей сидит на фоне такой, да, да, это все за травочку. Нет, ну на самом деле действительно было очень здорово, было, было весело. Я, я не был на, на прошлых таких пикниках, поэтому я как бы такого опыта раньше не, вообще не, не испытывал. Что касается самого их пикника, такие вот отдельные, может быть, ремарки может быть, это раскрыло, что многие даже не понимают в принципе, что такое научный скептицизм. И говорили, что мы неправильные скептики. Потому что люди предполагают, что э, скептик, значит, должен ничему не доверять, что он должен, значит, не верить, что американцы были на э, Луне, не верить в том, что э, себя... То есть не верить вообще не, вообще не во все официально. И как бы, может быть, даже очень хорошо, что э, вот у нас есть такая возможность познакомить действительно людей с действительно нормальным скептическим мышлением. Э, были люди, опять же, тоже, которые э, ну, допустим, приходили, отвечали, все везде правильно, но в каких-то моментах, вот, когда да все ушли, а я сидел там, витал в облаках, ко мне подошел парень, очень грамотно все ответил, но сказал, что не было американцев о Луне. С таким видом, что я понял, что мест не спорить бесполезно. Кстати, я хотел вот как-то вас подключить к беседе и узнать, что вот человек в принципе в основном везде адекватен, но вот у него есть какой-то пунктик, как будто у него прям пелена падает перед глазами, у него отключается его критическое мышление, которое он применяет обычно, и вот здесь вот он уверен, что вот точно вот так вот оно и было, что вот американцев не было. А как вы думаете, почему... Ну, это как бы нормально, по-моему, да, потому что человек не может быть компетентен сразу во всех областях, да, в некоторых он может, предположим, пользоваться какими-то своими там наработками, знаниями, источниками или еще чем-то, а в некоторых, ну вот как по поводу на Луне, да, для того, чтобы убедиться точно, нужно просто самому туда лететь и смотреть своими глазами, да. это единственный вариант, то есть нам приходится принимать на веру действительно заявления и аргументы какой-то стороны. Это нормально в нашей жизни, мы всегда это делаем так, и не всегда этот выбор, скажем так, совпадает с научной картиной мира. Вот очень это хорошо показал второй меморандум комиссии по лженауке РАН, как раз который был по гомеопатии, и те люди, да, которые вроде бы перед этим яростно и активно говорили о том, что нет желатанства в медицине, нет препаратов с недоказанной эффективностью, там нет еще чему-то. Когда пошла вот эта вот волна по поводу гомеопатии, они внезапно оказались не с той стороны баррикад, с которой мы как бы ожидали. И таких засад было много среди людей, которых раньше, да, действительно считали, что они как бы подносят снаряды нам, а оказалось, что в противной стороне. Значит, в Риге есть такая библиотека, такая книжный магазин, называется библиотека имени ририха и я интересовался там психологией. Ты заходишь в магазин ищешь книжку с психологией, находишь там 8 каких-нибудь наименований и 508 Таро, Рейки, Эзотерики, Развитие сил. У меня сразу признаешь, нескольких книг было. Я активно это практиковал. И у меня было много всяких фильмов, которые я смотрел по альтернативную историю и про вот 11 сентября. Много такого добра я видел. Оно просто намного чаще попадалось на глаза и как в книжных магазинах, так и по телевидению. Так что всякие теории и заговоры мне были, были, мне были до какого-то поры времени близки. И я вот там, предположим, могу сказать. Я не верю, что... Американцы были на Луне, и у меня есть ряд определенных аргументов, которые часто там употребляют. А контраргументов у меня не было, кроме того, что мне когда-то кто-то сказал, что 69-м Базолдер и Нил Армстронг, соответственно, прилетели туда. Вот я должен как бы на веру воспринимать это, получается. Это совсем противоположно тому мышлению, которое у меня было, то есть поиск доказательств. И только вот когда Виталий Егоров приехал и нам рассказывал про мифы и заблуждения космонавтики, я узнал, что, во-первых, американцы, они как бы, они вот приземлились, я как представлял, значит, американцы приземлились, вышли, поставили флаг, набрали песочку, сели обратно и двинули. Они, оказывается, тусили там довольно долго, у них был этот луноход, на котором они угорали, катались, фотографии выше крыши, вплоть до того, что есть фотографии, как они на этом луноходе, который там остался на Луне, вопрос о том, как проверить, езжали эти трассы, и, соответственно, есть фотографии этого всего дела, и теперь у меня есть нормальные аргументы. Можно, конечно, слетать и лично проверить, но если человек уж совсем выперт в своей конспирологической теории, то он скажет, что вы просто раньше долетели и сами вскопали эти шаги, сами оставляли, а потом меня подвезли. Я, кстати, хотел два момента отметить. Во-первых, про гомеопатию, что все таки мне кажется, меморандум сыграл свою роль, потому что э, в том году у нас тоже были анкеты, у нас тоже был вопрос про гомеопатию, и было довольно много людей, кто печали, что гомеопатия, ну, работает лекарство нормально. В этом году таких было намного меньше. У нас там 350 человек заполнили анкеты, вот только из них очень маленькое количество ответили. Ну, это все-таки не совсем ну, конечно, да. Это я... люди, которые все-таки, да, это я бы не сказал, что это прям поклонники науч-попа, но люди все-таки более-менее нам Часто говорят, что зачем делался этот меморандум, посмотрите, там, он, там те же продажи растут или еще там что-то изменяется, и там вы хотели ее запретить, а она до сих пор жива, ее никто не хотел запрещать. То есть, задача меморандума – разъяснение. И вот, судя по, хотя бы по вашим, так сказать, срезам, оно действительно работает. Мне кажется, многие люди даже на самом деле не знали о том, что... Не знали, понимали, конечно, в принципе, они да, а то не узнали, да. что говорите. Да. а, подобное подобному, один миллиграмм. Да что за ерунда вообще такая? И а раньше уже... было как? Ну да. что это, травки натуральные, минералы? Особенно и там, если да об да. этом скажут не где-нибудь с критикой в РАН, а если тебе кто-нибудь так скажет, слушай, да вот у есть такое хорошее средство, это всегда воспринимается менее критично. У меня, кстати, вопрос к Алексею Виталик нам сейчас поделился своей прошлой жизни, так сказать, когда он верил в какие-то там астрологии и все такое, я вот хотел спросить у Алексея, не было ли у вас периодов в жизни, когда вот вы верили в псевдонаучные заблуждения? Не, ну в детстве оно всегда у всех есть, правильно, потому что у нас как бы такой ограниченный круг знаний, а у меня есть вполне себе хороший пример, когда я работал шалатаном, да, <с> то есть врачом-шалатаном, биорезонансной диагностикой занимался, правда, мне хватило трех месяцев, именно потому, что у меня была вот эта хорошая база, да, которую дали военно-медицинской академии, у меня все-таки склад мышления, он именно критический, не то, что скептический, да, что, ну там, как, что там, ваши аргументы и так далее, а он именно заточен на какую-то практику, на проверку. Да, я, то есть, принимал, скажем, описание прибора. Я понимал, что я не физик. Я вижу знакомые слова, там есть знакомые слова какие-то, да, там нейроны, спины, какие-то электромагнитные моменты. Ну, может работать, а почему нет? Наверное, может. Но вопросы у меня начали возникать именно, когда я увидел, как оно работает на практике. Точнее, что оно не работает на практике. Может быть, вам хватило не только знаний какого-то бэкграунда, но еще и некоторой честности, чтобы самому признаться в этом да, и не зарабатывать вот на этом это, дальше. Это да, это очень тяжелый момент, потому что э, действительно есть два направления, ну, по крайней мере, в медицине, я не знаю, как в остальных науках, с одной стороны есть люди, которые искренне в это верят, и к сожалению таких много, а вторые, которые все понимают, но просто зарабатывают на этом деньги, потому что деньги там грудятся гораздо больше, чем в обычной медицине. А вот тогда у меня второй вопрос. Я заметил не так давно, что вот среди всех специальностей, которые как-то связаны с наукой в той или иной степени, наибольшее количество заблуждений как раз в медицине. То есть я знаю огромное количество врачей, которые специалисты, которые там реж режут людей, назначают лекарства. А из них действительно очень много людей, которые на полном серьезе верят там гомеопатия, рефлекс терапия. Я работаю, Это ладно. я работаю в частной клинике, но я там как бы не медик, я там статейки пишу. У нас до недавнего времени был гомеопат. Вот недавно только я его даже с сайта убрал, так, так как я там. Его сожгли во дворе? Нет, ну, просто просто его там его не было. А на сайте у нас висел. Мне говорили типа давайте, ну как бы люди спрашивают, запросы, давайте оставим. Я говорю, как бы, что вот меморандум ран, как бы лженаука, давайте как уберем на сайта. И в итоге согласились, убрали. И я хотел спросить, а почему именно в медицине, на ваш взгляд, среди специалистов такое большое количество самых разных заблуждений? Ну, на самом деле оно касается, по большому счету не только лженауки, а вообще любых медицинских направлений. Потому что, с одной стороны, практически любой врач знает, что такое контекст пациента. Да, есть такая не очень интересная штука, которую приходится учитывать в работе. Если человек, который к нам пришел, во что-то искренне верит, это не задача врача его переубеждать. Задача врача использовать веру этого пациента в его же благо. Если он верит в гомеопатию, то по большому счету не задача врача-клинициста переубеждать его. Он ему назначает нормальное лечение, то, которое ему положено. А потом, предположим, говорить, что вот, на самом деле, вы будете лечиться вот этой частью, вот с вот замечательными гомеопатическими средствами. Их нужно принимать так, они несовместимы там, с алкоголем еще с чем-то еще. И так далее. А вот эти таблетки, ну. Да, их тоже нужно, потому что они усиливают действие. Mm -hmm. этого. Это называется контекст пациента, и это, из... ну, это приходится делать, да, потому что, ну, вы же понимаете, что далеко не все люди даже хотя бы слушают подкасты общества скептиков, например. Аж зря. Да, <связано> это все подкасты. понятно. Но людям просто проще так. Это для них упрощенное восприятие, да, потому что если мы начнем рассказывать им вот о всем, хотя бы, что было написано в меморандуме, люди плюнут уйдут к другому врачу, который не будет их грузить этой информацией. Это первое. Второе, к сожалению, очень низкий уровень профессиональной грамотности. Есть для этого в том числе и объективные причины, потому что врачи, те, которые работают в поле, что называется, да, то есть на настоящем приеме, которые постоянно заняты с пациентами, они работают не на одну ставку чаще всего. И естественно, что времени не остается ни на чтение специальной литературы, которая, кстати, стоит очень ощутимых денег. Да, я некоторые руководства смотрел в, и в онлайн-магазинах, и в обычных магазинах скажем, по 7,5 тысяч, по 10,5 тысяч. Естественно, Никто ему такие деньги не выделяет. Это первое. Второе. Подписки на какие-то журналы. Даже если он владеет языком английским. Хотя в медицине это отдельная проблема. И, насколько я помню, по последним опросам, то ли 8, то ли 12 всего процентов врачей российских владеют языком в достаточной степени, чтобы читать статьи оригинальные в журналах. И, по большому счету, у меня была та же самая история. У меня просто не было времени на все эти вещи. Когда я сейчас занимаюсь научной журналистикой, я знаю... Гораздо больше, чем тогда, когда занимался клинической практикой. У них нет для этого времени. Поэтому у них остается просто некий набор инструментов работы с пациентом. И если пациент в это верит, если врач еще при этом использует нормальные методы, то вот что он какие бантики намешивает сверху, это уже, если честно, особого значения не имеет. А есть ли у вас предположение, как можно решить эту проблему? Вышел как районский обзор, там по всем больницам разослали, что вот такое -то там что-то не работает, и вот врачи не должны там, ну, должны знать, что это не работает. Ну, это у нас, естественно, это, такое тоже бывает, да. Но, с другой стороны, вы же понимаете, что это бизнес, фармакология, вот это вся... Любая, причем и гомеопатическая, и биодобавки, и нормальные лекарства, и ненормальные лекарства с недоказанной эффективностью, это все бизнес, это все переплетается с интересами. И если мы посмотрим наше отечественное руководство, то там далеко не все по науке, но их требуется соблюдать. Именно так, как вы говорите, что мы используем только то, что есть в руководствах, но начинается другой вопрос. Как эти руководства привести в нормальное состояние, скажем так, в соотношении с научной медициной? Это... Задача даже не одного десятилетия, боюсь. Я хотел добавить третий пункт, почему в медицине так много веры в магические средства. Мне кажется, что я так свой как психолог не выскажу. Есть такое понятие, как чувство беспомощности. И это очень сложное чувство, как оно связано еще с чувством неизвестности. Это значит, что когда к тебе приходит пациент, и ты не знаешь, как ему помочь, но ну, точнее, ты знаешь одно, чтобы помочь этому пациенту, например, восстановить голос, ему надо много пить горячего и очень много времени. А он говорит, а мне надо завтра. А ты вот не можешь сказать, я вам ничем помочь не могу, потому что ты себе в этом честно признаться не можешь. Поэтому начинаешь искать какие-то способы сомнительного характера, магические. Мне тоже, когда восстанавливал голос, я пил гомеопатические таблетки. Я удивился, что мне их дали, но я пил все подряд, мне было абсолютно все равно. Я подумал, ну, хочешь точно не будет. мне тебе более нравятся всякие штучки употреблять. И я еще дико смеялся по этому поводу, потому что там в инструкции написано, вам нужно пить две таблетки. Я еще так сижу и думаю, а зачем пить две таблетки, если можно было сделать одну среднего размера, там две маленьких таблеточки, типа эффективнее получается. И гомеопатия может быть работает на каком-то еще таком на психологическом уровне. И врачи к вопросу о том помогут ли вот эти вот рассылки, что они работают или не работают, врачи особенно опытные они немножко, получается, зашорены в силу своего опыта. Опыта, да. Uh -huh. А этот опыт может быть 20-летним опытом uh -huh. ошибок. К я, такое как, тоже у меня бывает. как раз было предположение, что, на мой взгляд, такое большое количество вот таких вот ошибок у врачей связано именно с тем, что они имеют дело с практикой. Он, допустим, знает, что гомеопатия не работает. Но он там решил, да, попробую. Он дает там, пациенту гомеопатическое лекарство, через неделю случается, пациент выздоровел. Все, то есть ему уже никакие обзоры не нужны, как бы вот, пожалуйста, вот наглядно. Нет, не только. Вы знаете, на самом деле, вот эти все научные обзоры, да, они дают картину анмаз. То, что происходит на больших числах на больших популяциях. Uh -huh. И иногда врач, который работает в небольшой какой-то популяции отдельной, он может быть даже более правым, чем те, кто делал обзор. Потому что действительно есть различия, например, в той же госпитальной микрофлоре. Это гигантские различия и о том, как применяются антибиотики. В том или ином лечебном учреждении, скажем, в крупных областных больницах, всегда есть клинический фармаколог. То есть специалист, который наблюдает за тем, какая флора живет в этой больнице, чем она питается, чем против нее можно действовать. И это не всегда совпадает с теми рекомендациями, которые есть во всем мире. И так далее. Если мы будем рассматривать каждого врача по отдельности, то на месте он может оказаться более правым, чем вот тот большой статистический вывод. Угу. Поэтому опыт врача сбрасывать со счетов угу. в этом случае никак нельзя. Вот у нас и получается контекст пациента. То есть, да, мы знаем, вот есть такие-то результаты. Да, мы знаем, вот местно у нас вот такая-то картина. Да, мы знаем, что этот пациент еще верит вот в то-то, и в то-то, и в то-то. Из этого всего мы собираем некое волшебное снатоби. на тебе лечись, и пациент выздоравливает. И что самое интересное, вот с теми же таблетками, да, которые для восстановления голоса, единственное, что там реально работает, это большое выделение слюны. Да, да, да. Вы можете рассасывать хоть ножку от табуретки, будет тот же самый эффект. Да, да. Каждые два часа абсолютно верно. Я так тоже и подумал, что, например, То оно работает так. Давайте сейчас немного вернемся к пикнику. На какую тему у вас была лица? Значит, у меня, несмотря на то, что это была зона науки, мне выбрали в итоге медицина в искусстве. да, То есть, как медицинские проблемы отражались на картинах, как болезни художников влияли на то, что они рисовали. Очень интересное все это дело. Ну, например, я такую достаточно смелую гипотезу высказал, но, впрочем, я один, что импрессионизм фактически родился из заболеваний. То есть, все художники, которые были в этом направлении, работали, у них были большие проблемы... Именно со зрительным аппаратом Писара, например, то есть это один как раз из основателей этого направления, у него был хронический даклицистит, то есть что это? Это воспаление слезного канала. Слезы, которые мывают глаз, у нас по идее должны опускаться через этот слезный канал в полость носа и уходить дальше с задней стенкой глотки, и все, мы это проглотили, она на ушло. Если идет воспаление, канал забился, слезы не уходят и остается постоянная пелена. Вот если посмотреть его более ранние работы, то они отличаются достаточно выраженной четкостью деталей Четкие цвета, яркие и так далее. Если же мы посмотрим более поздний период, то есть, когда он был вынужден уехать из предместья, просто потому, что там пыль, там солнце, у него идет постоянное раздражение, естественно, этого не может делать. Он перебрался наверх в Париж, на, на мансарду и оттуда начал рисовать вот эти вот характернейшие его виды Монмартра, скажем. Он так его видел. Это было первое, скажем, изображение Монмартра именно в этом виде. Это первое. И второе, если мы посмотрим, то оно идет как бы через пелену слез. И это было реально так. Он просто так видел. У него была такая особенность восприятия. И если мы будем перебирать остальных, там очень многие проблемы были и у Дега, и у остальных. Вот там я очень интересно. Если не ошибаюсь, по-моему, я слышал, что у Мане у него были какие-то проблемы со зрением, благодаря которым он видел, а, у него было зрение чуть смещено. Вот. Э, вот это я читал, да, вот я как раз этим сейчас <laughs> с этим разбираюсь, то есть вплоть до того, что он чуть не ультрафиолет видел. Да, Из-за вот того, что, -то... что у него был удален хрусталик. Да, и, э, ну, если честно, это встречается действительно на сайте одного из университетов, я сейчас сходу не вспомню какого. То есть это не опубликованная работа в каком-то рецензируемом журнале, это было просто мнение, и они вроде как показывали, что такое же что-то наблюдается, скажем, у грузунов и у людей, у которых по причине катаракты, да, то есть по мутнению хрусталика, у них удаляется этот хрусталик, и затем они якобы видят в ультрафиолете. Но подтверждение этому, если честно, я не увидел, но теория интересная, ее надо почитать. В том году рядом с нашим стендом на гиг-пикнике стояли такие ребята, я не помню, как они уже называются, которая вот стимулирует мозг электродами. Да. Ну, у нас тоже была анкета, мы там давали тоже заполнять, и было достаточно интересно, что вот девушка, которая рассказывала на этом стенде про вот этот прибор, она у нас почти все неправильно ответила и очень долго с нами спорила там про гомеопатию, про эволюцию, про все на свете. Вот на этом гикпинге их не было. И я когда у Виталика брал интервью, Виталик сказал, что они вроде как хотели, но он отстоял, чтобы их не было, и прозвучала такая фраза, что если бы они были, то Алексей Водовозов приехал бы и пикетировал. Ну, у них же лекция была. Нет. У них была лекция на гикми, вот на этой платформе. Даже видел частично эту лекцию. А кто еще? А, я не помню, кто из них. Как-то они назывались Brain, brain... какой-то. Ну, нет, я хотел посмотреть: да, здесь есть такая, ну, как бы, это стандартная ситуация. Действительно, технологии развиваются, и действительно существует такая вещь, как тран транскраниальная стимуляция. Она может быть электрической стимуляцией, может быть магнитной. Да, и действительно, в очень многих сейчас и магистратурах, и каких-то исследовательских центрах действительно изучается. Недавно в Москве была очень такая представительная конференция как раз по этому направлению. Действительно показывает, что в некоторых ситуациях она может использоваться где-то в лечении депрессии, где-то для лечения эпилепсии и так далее. То есть, она просто новая изучаемая технология. Она пока изучена слабо. Именно поэтому она так быстренько превратилась в еще и в популярную вещь, да, потому что появилась масса людей, которые решили на себе поставить эксперимент. Тут проблема только в том, что эта вещь не изучена. Проблема в том, что люди в основном делают для себя электрические стимуляторы, а не магнитные. Электрические, они, в принципе, считаются менее опасными в том смысле, что у них меньше получается воздействия на головной мозг, у магнитных получается почему-то больше. Проблема с электрическими в том, что у них вот эта вот зона поражения, скажем так, она большая и непредсказуемая. То есть обычно, как там в разные участки черепа стреляют, да, и потом либо записывают свои ощущения, либо подбирают какую-то там дозу или еще что-то в этом роде. Эти эксперименты теоретически, могут закончиться чем-нибудь неприятным, типа судорожного припадка. Это первое. И второе. Все мы носим в себе скрытые, скажем так, заболевания в высших сферах, да? психических, предположим. Вот. И действительно, может просто сработать в качестве триггера. То есть, человек мог бы никогда в жизни не столкнулся с каким-нибудь там легендой или, эндо, или экз... экзогенным психозом, но вот тот он себе устроил какую-то стимуляцию какой-то дремлющей, да, древний, там страшной, хтонической какой-нибудь часткой коры, и оттуда вылезло какое-нибудь чудовище действительно в виде психического То есть, это взаимодействие возможно? Возможно. Ну, с магнитом я могу понять, потому что все таки магнитное поле действует везде, а электрический импульс не пройдет ли через кожу и не заземлится ли с помощью ног? Это не всегда. Видимо, все таки люди, так Страх. сказать, и описывают это Ситуации, и в литературе, в том числе, встречаются описания. Сейчас мы ничего по этому поводу точного сказать не можем. И большой вопрос, на самом деле, в безопасности. А, Виталик, а еще пытался пролезть? Ну, вот дерматоглифики пролезли, их убрали, в Питере их не было. Говоря дерматоглификов, там тоже та типичная ситуация, как и с транскрениальщиками, психологи-астрологи. То есть, я спрашиваю, вы кто вообще? Вы ну, кто вообще по жизни? Я говорю, да, я психолог. Я говорю, а что заканчивали? Ой, там какие-то, ну там, очень важные курсы и так далее. Но еще, мы увлек... еще увлекаются астрологией. Я такой, ну, все ясно. Короче. Нет, а я имел в виду кинстенты еще по подмарке под науки. в Питер больше в Экспо никто не лез. Нет, а вы знаете, на самом деле в Москве то, что они были, это даже получилось хорошо. Потому что я не успел добежать туда, первым добежал Панчин, и фактически устроил из этого я шоу. — да? да? Не, ну Панчин из этого его уже записали. — Так э, тоже записали. — да? да. Ну, тогда им, вот. У это, них потому что шерпло. эту запись я не видел. — Да, кстати, кстати, мы тогда в, в описании ролика прикрепим и как Виталик Да, э, давайте У меня было шекспировское И Панчина тоже. — В стихах. — Вот. А Панчина было очень интересно послушать в том смысле, что тетенька ему раскрылась полностью, то есть она выдала такой поток вот этих всех когнитивных искажений, вот можно было просто сидеть и записывать. И он там правильно сказал, что ваш начальник, наверное, был бы очень недоволен вашими словами про астрологию. Я абсолютно согласен, она такое несла. Давайте перейдем через с пикника на, скажем так, взаимонепонимание и взаимные претензии популяризаторов друг к другу. Сейчас а, стала наблюдаться тенденция, что что не день, то обязательно какой-нибудь популяризатор на другого, <свят> так сказать, высказывает претензии. Начнем мы с очень яркого случая. А, отказ Аси Казанцевой выступать на гиг-пикнике в моем лектории твоем лектории. Давай, может, вкратце расскажешь? Ну, что, история-то известна, надеюсь, многим. Чувак из спутника и про Погрома, я впервые о нем узнал, кстати, что он ну, такой есть. Известная личность. Но. Я просто не интересуюсь этим направлением. А даже не интересоваться, он все равно в него прорывается вот, информационный пространство. Я неплохой для себя пузырь создал. Пришел на пикник Гельфанд, соответственно, на это обратил внимание, сказал, что это была подстава, что он был на одной территории, в одном мероприятии с этим человеком. Началась вот эта вот какая-то ругань, и вопрос был о свободе слова, хорошо, это плохо. И это все было ерунда абсолютно, это не был повод Асе отказываться от участия в гиг Все зажег в итоге Николай Горелый, который... Зажег. Да, да, да. Который сказал, что, значит, я не помню уже, как ты туда тема дошла, но он написал следующее в «Радио Свобода», что «Майдан» устраивали ксенофобы еще там использовал какие-то очень невежливые ярлыки по отношению к украинскому народу. И Ася бомбанула, и она отказалась от участия в следующем мероприятии. Вот, написала это мне, написала у себя на стене. Ну, я знал, что если Ася сказала, значит, она так и сделает. И я ее позицию понимаю, разделяю, но я не уверен в том, что она... Ну, как бы, я бы так не поступил, потому что мне кажется, что отказываться от участия нужно для того, чтобы что-то вот... Не произошло в будущем, а присвирины в итоге-то и не планировали, Дерматоглифистов то в итоге не было. Ну, понятно, горело не уйдет. Но вот, у нее было право отказаться, она им воспользовалась, договорами не подписывали, и я как-то не особо-то и обижен на нее был. Мне даже было любопытно, потому что надо было справиться с новой ситуацией. И это же я ее поставил в первый день, Сейчас часу до двух она должна была выступать как символическое открытие гигпихникали. А ее просто так не, замени, не заменишь. Лучше что там балет поставить, как девяностые. Я ее там Панчин говорил заместо нее. А, в итоге. Да, и в итоге мы накануне решили эту проблему. Мы устроили панельную дискуссию. Uh -huh. Панчин, Дробушевский, Сурдин и Катя Умнякова. Устроили панельную дискуссию о науке, о целях и о измерениях популяризации это было продолжение второго дня ученых против мифов, угу. потому что хотелось это больше обсудить. И в итоге самый непопулярный с часу до двух, вот этот вот период, когда народ только подходит, стоит в очередях, у нас Викторий был заполнен. Я, вот. кстати, еще хочу сказать специально для слушателей, для подписчиков, что... Не нужно воспринимать все, что мы сейчас будем говорить там про отдельных людей по из по популяризации науки, как какой-то наезд на них, потому что ни в коем случае мы не хотим никого обидеть, и ко всем мы этим людям уважительно относимся. Да. Да, ну, и... просто на всякий случай, потому что обязательно кто-нибудь будет писать, «А, вы там...» На этого там плохо отозвались, какие Это вы будет там... обязательно, не расстраивайтесь. Да, <свят> Но нужно <свят> такой вот просто сделать обязательно, потому что мы никого не хотим обидеть ни в коем случае. И большинство людей, о которых, соответственно, идет речь, они знают о моих словах, позиции, я ее публично высказывал, да и среди нас не особо так много обидчивых людей есть. Есть, конечно... Ну, что это, собственно, поделать? Ну, вроде как, как взрослые люди обсуждаем интересную новую конфликтную ситуацию в нашей области. Прикольно. Сейчас горит новая конфликтная ситуация по поводу очень успешного фестиваля, где, как понимали, все участвовал, mm -hmm. ну, тоже наука, он так прямо назывался. Mm -hmm. На Фейсбуке можно посмотреть, идет очень горячая дискуссия, где очень многие участники обиделись на одного из организаторов, руководитель Курилки Гутенберга, как я понимаю, Роман Переборщиков, Основатели. основатель Курилки Гутенберга, да, что его работа очень недовольна. Можно и как участника конфликта Алексей спрошу его мнение, если он не против? Ну, я могу сказать, что конфликт погашен. Ситуация разрешилась. Нет, а в чем он состоял? Просто... Я сейчас объясню. Да. да. Дело в том, что это вот эти конфликты, они будут возникать неизбежно, потому что тех же популяризаторов, да, хотя хотя себя к ним не отношусь, я себя считаю сам просветчиком, так как их стало больше, так как спрос вырос и теперь появились люди разных, скажем так, да, то есть разных разных уровней. То есть если раньше это были, предположим, уровни Маркова, да, вот прямо один к одному, и они были единичные то сейчас это практически такое достаточно плотное движение, и в этом плотном движении неизбежно будут стычки. Это нормальный процесс, это как бы без этого никак. Это первое. Второе. Чаще всего и фестивали, и все остальное, они организуются разными людьми из разных городов. И из-за того, что далеко не все могут выражать в письменной речи свои мысли так, как в устной, некоторых можно просто неправильно понимать. Да, действительно, очень многие ситуации возникали именно из-за недопонимания. Суть конфликта с Романом, она была, в общем-то, предопределена в том числе и такой организации. Генерация, скажем так, контента и всего остального, она шла исключительно через соцсети. И, естественно, что там возникло недопонимание именно вот на таком уровне, кто что делает и так далее. Потому что Романа приглашали именно как организатора. Тут никто не отрицает, у него действительно есть организаторские способности, и он очень сильно помог. Да? Ну, о том, что, предположим, идея изначально э, – это Бахфест, Bad Ad по-моему, Science это называется, они проводятся в Соединенных Штатах, в Европе, э, то есть такие фестивали шутливой науки, да? то есть мы, когда ученые берут какую-то идею, извращают ее и показывают, что из нормальных данных можно получить совершенно идиотские выводы. Так вот, э, идея принадлежала Сергею Белкову, он – Загорелся, причем очень давно, провести это именно в нашем формате, в российском. Решили привлечь и гуманитарные науки, и естественные науки и так далее. То есть, сделать такой широкий именно как фестиваль. И так получилось, да, что его просто пригласили в качестве, ну, как менеджер. И когда все это уже шло к формированию самого фестиваля, то есть, непосредственно к дате открытия, Некоторым показалось, наверное, это может быть и так, и в некоторых случаях выглядело, что Роман просто стал воспринимать это как собственный фестиваль. То, что он и принадлежит курилке, скажем так, и организован только курилкой, а остальные как бы к этому отношение имеют самое маленькое. Этот конфликт, ладно, он был, он, он решился, как бы с этим вопросов не было. Самое главное началось после того, как стали публиковать видео. Потому что с самого начала говорилось, что, первое, фестиваль бесплатный для посетителей, второе, он безгонорарный для участников, для самих десяти спикеров, которые в нем принимают участие, и его материалы идут в общественное достояние. То есть никто их себе не присваивает, они публикуются в свободном доступе, и, естественно, в таком виде, в каком захочет любой из тех, кто это будет публиковать. Это было как была идея самого фестиваля, и... С этим вроде бы согласились все, потом выяснилось, что оказывается не все согласились, и некоторые решили, что это и видео в том числе принадлежат им, и основной конфликт разгорелся именно тогда, когда Сергей Белков, точнее Лекс Кровевский, который сделал монтаж выступления Сергея Белкова, они выложили это на канале Лекса, и Лекс выложил на сайте «Два строги». После этого Роман высказал в достаточно таких жестких выражениях, высказал свои претензии руководству 22 века. Кинул страйк, соответственно, на канал 22 века. Потом такой же страйк полетел в адрес канала «Лекса». А все видео стали выкладываться на канале «Курил», соответственно. И когда начали выяснять, то Роман сказал, что это должно быть только вот в таком виде. Ну, и поскольку по всем законам, в том числе по Гражданскому кодексу, выступление принадлежит в том числе автору, в первую очередь автору, ну, мы сделали, очень простую вещь. Четыре человека, видео которых были размещены на сайте Курилки Гутенберга, кинули страйки на канал Курилки Гутенберга. Естественно, что их, эти видео были тут же заблокированы, поскольку мы все со своих аккаунтов выступили. Mm -hmm. То есть, это верифицировало нас как правообладателей, скажем так, и все. Ну, после этого начались... Тяжелые переговоры, я сразу скажу, что они были очень непростые, в основном их пришлось нести мне, потому что ну, Сергей, например, был настроен очень радикально, я, я его понимаю, то есть я его очень хорошо понимаю, но вопрос в том, что от этого не должны страдать зрители, вот от всех вот этих вот наших перипетий, да, то есть, вот мы должны в какой-то комнате собраться, закрыться, поругаться, но выйти оттуда с согласившимися, довольными, и выйти к зрителям, все, принести им какие-то, не знаю, там знания, видео или еще что-нибудь в этом роде. Ну, в итоге удалось договориться, все страйки были сняты. Я так понимаю, что никто из тех людей, кто, так сказать, в этом конфликте участвовал, больше с романом работать не будет, и роман с нами тоже. У меня вот есть такое нехорошее подозрение, что, возможно, зрителям и тоже очень интересны все эти конфликты. Потому что я смотрю, правда, такое, такое внимание. Ну, этому... это же шоу, когда люди рвут себя на арене, это, извините, это как бы еще из древних времен идет, Поэтому, Правильно. Зрители даже не против, он даже больше это интересно. Нет, но в том дело, что иначе были бы, ну, предположим, если бы вы не отозвали свои четыре страйка, то, извините, это было бы закрытие канала. Потому что это четыре разных иска от четырех разных людей по вполне себе очень даже объективной причине, то есть нарушения авторских прав. Uh -huh. Канал Курилки мог просто накрыться. Естественно, что это вы понимаете, это ну не да, очень да. хорошо, потому что там есть лекторы, которые вообще не виноваты в этой ситуации. И есть зрители, которые, не... ну да, им интересно посмотреть это снаружи, но когда у них пропадают видео, которые они куда-то выложили, это тоже совсем не так что пришлось договариваться. Было тяжело Я, кстати, наблюдал другую ситуацию: что э, на самом деле многим людям, которые вот приходят только в научпоп, они такие там, студенты первых курсов, там еще что-то открывают для себя этот мир, они э, как мне кажется, очень идеализируют популяризаторов в принципе все это направление. Они думают, что это очень дружная тусовка, что там все друг друга любят, у всех там одинаково. А ведь Я... так и было пока, вот, пока да. она была маленькой эта тусовка она была очень дружной, потому что все ну на одной льдине да, вот так стоят друг за друга держатся и все а сейчас извините прерии уже помпасы все потепление и да премии это не так много с кем вот с Переборщиковым ругаются еще с кем белков саси ну казанцы, белков саси это как бы пер, пер, пер, пер, пер, перманентный да подожди сейчас у меня Нет, даже еще у меня не даже, все ну, да серьезно так серьезно а, у меня ну, даже да по поводу присуждения премии вот это то то же самое там очень очень мощный был Ругач, скажем так. Вот я люблю вас, за то, что там так много всего такого <с <с вот такого. По последние годы Потом полтора кипит, все прям Да, по кто, кто еще? Вот сейчас а, Макар Светлый, тоже блогер, с которым мы дружим, наехал на Яну Топлиса, другой блогер. Но тоже... светлый я на то и многие не поняли кстати его претензий потому что он так так как высказал что было непонятно что ему вообще не нравится в принципе то потом он наехал на сайван тоже это к чему была претензия к личности или к контенту ну какая него была претензия к сайван что абилов хочет монополизировать рынок поэтому тянет к себе на канал других научно популярных блогеров известных там артур Шарифа. Валентина Конана трэш Мэша, претензию высказывает одну, но при этом в качестве аргументов приводит какие-то непонятные аргументы. Ты сейчас на него гонишь бочку. Новый конфликт будет. занял сторону. Если Макар меня будет слушать, как бы, ну мы с ним дружим нормально, хорошо с ним общаемся. Пока что. Он очень хороший чувак. Я так подозреваю, что он просто решил так канал свой развить. На Ютубе сейчас очень популярная такая тема. Быстрый набор популярности для своего канала это критиковать другие каналы. В том-то и дело. что Похоже, это просто такая тенденция, ну, которой все не примут воспользоваться. Я не считаю, что это тогда плохо. Я согласен. абсолютно с Алексеем, если теряется основной, ради чего мы -то делаем контент, это действительно зрители страдает. А вся вот эта вот желтуха, как много книжек и журналов продается в магазинах, там Меладзе развелся стоит, и много же интересного и развивается. И... Мне как психологу самому больше интересно сами отношения между людьми, чем иногда бывает послушать Ну, сейчас фактически. уже можно издавать такое издание про научно-популяризаторские разборки, причем вполне хорошо зайдет. Ежедневно. Наверное, кто хочет послушать это и узнать, он послушает. Он не хочет, он просто прыгает мимо, посмотрит очередную лекцию. Нет, дело в том, что оно взрывается так, что забрызгивает практически всех, кто вообще хотя бы чуть-чуть касается этой темы. Мне именно те моменты не нравятся, когда публилизаторы начинают друг друга обвинять в лженауке. Что вот да. ты там неправильный популяризатор, ты там гонишь лженауку. Да. У него есть какая-то аудитория своя. И они начинают эти слова сформировать, как «А, Тася вот Казанцева дура, она вот там что-то не так написала, значит, она там плохо все делает». Может то же самое сказать про Сергея Белгова, наоборот, кто-то будет гнать на него. Есть Брайтс, ну, сообщество, очень хороший сайт, а У вас там была статья, у Белкова тоже там статья. ну Там очень много крутых переводов и уникального контента. У них есть статья со списком лженучных пабликов, uh -huh. где есть паблик того же Бориса Сацулина. Вот. И он туда внесен чисто по личным причинам. У них там был личный конфликт. Из-за этого Борис оказался там в списке лженучных пабликов. И теперь люди, которые смотрят Брайтс, они так, вот Борис же лженаука. Борис сделал наоборот. Борис он, сколько там терпел, через там, полгода выпустил ролик ответный. На мой взгляд, вот это только разъединяет. То есть, с одной стороны, конечно, интересно за этим смотреть, но ты все равно в какой-то момент выбираешь себе сторону и выбираешь себе не только ее по личным интересам, но и потому, что ты лично начинаешь считать наукой. Это симптом, это очень серьезный симптом того, что мы не очень эффективно работаем. Мы же, как люди, популяризирующие науку, стараемся, чтобы мы людям говорим следующее: ориентируемся на доказательства. Ссылочки, пожалуйста И не ориентируйтесь на авторитет Если человек заходит на сайт брать, И просто исходя из списка В котором нет никаких обоснований условных Либо эти обоснования уже были удалены Считает, что вот SMT Он, значит, научный И он при этом не думает своей головой То это немножко наш Популяризаторский косяк потому что мы по-другому стараемся думать, не исходя из вот этого вот, я прошу прощения за такую аналогию, да, не исходя из животного мышления, не исходя из конформизма какого-то. Ну, то есть любой список не является руководством действий. Вот вот что самое главное. Uh -huh. И поэтому Игбрайту надо тогда предъявлять некоторое ну, требование, просьбу. Если ты критикуешь, обоснуй. Закруглить просто мысль к вопросу вот этих вот списков авторитетов тем, что есть некоторая ответственность не только самого популяризатора, но и есть должна быть ответственность гостей и участников, которые не должны сидеть не критично, не скептично воспринимать популяризатора да, или просветителя, а всегда думать своей головой и стараться искать доказательства. Поэтому здесь нам надо немножко по-другому, как мне кажется, выстраивать те же самые лекции, когда мы не говорим просто «Ой, вот есть такая штука, и она доказана так-то», но стараться рассказывать людям о внутряночке, об экспериментальных схемах, чтобы люди понимали, где может быть подвох. Что такое двойной слепой эксперимент? Помогали им бы разобраться, там, что такое критерии различия, кривая нормального распределения, какие-то именно методологические вещи, то мы бы избежали вот этих вот срачиков, которые похожи немножко на уже вот это вот у артистов, певцов и политиков. В этом случае мы можем столкнуться с очень неприятным явлением, когда люди просто перестанут этому доверять. Ладно, хорошо, мы рассказали, что вот на основании вот таких-то исследований такой-то вывод. Ну, предположим, работает, не работает, ладно, условно, uh -huh. да? И тут мы тогда должны в том числе рассказывать, скажем, о работах Янидиса о том, что он показывает, что мета-анализы, предположим, это вещь очень такая не сильно достоверная, что есть масса ошибок и так далее. Но дело в том, что вот, например, тот же ионидис, он пишет для исследователей. Да? Mm -hmm. То есть, он раскрывает вот эти слабые стороны тех же мета-анализов, показывает, какие бывают статические ошибки. Тот же кризис воспроизводимости, который сейчас онкологи сейчас стали пересчитывать заново, все исследования, не воспроизводится примерно 40%. Так вот. Люди, которые вот это вот видят, вот эта информация, которая, скажем, предназначена для конечного пользователя, там, где мы говорили, вот такие-то были исследования, вывод такой-то, и вот эта информация, которая предназначена по большому счету для специалистов. Если мы ее тоже вытащим и поставим рядом, то у людей просто сработает, знаешь, вот защита от короткого замыкания, mm. что давите вы все нафиг. Да, у да. вас не там, не там, ничего не понятно. Разберитесь между собой. И это, и это правильно, вот. и это для нас нормально. Мы живем mm. в мире, в научном мире, где, где мы признаемся, ничего не понятно, разбираемся, работаем. Если люди не, спо не способны жить в таком вот условиях, mm. э... это, это понятно. К сожалению, такой подход далеко не всем подходит, mm. потому что для этого нужно быть все-таки подготовленным. Мне да. кажется, здесь такая проблема, вот именно э, с двух вещей. В популяризации науки тут есть одновременно популяризация и наука. И вот как бы сделать гармонично так, чтобы одно не мешало другому. Просто, вот, допустим, вот, э, даже наш, наш стенд, ну, это бросается в глаза, что... По-моему, даже больше популярны были шапочки из фольги, чем э, действительно какие-то дискуссии. Просто действительно популяризация может быть на первом месте. То есть вопрос сделать так, чтобы эта популяризация, с одной стороны, не мешала науке, а с другой стороны, чтобы наука не мешала популяризации. Нет, смотрите, с гранями очень сложно. И по этому поводу, кстати, тоже есть вот эти все... Трение, да, к, мягко их так назовем, э, допустимость упрощения. И это, я не знаю, как из этого положения выходить, но у меня есть свой, свой так сказать, взгляд на эту проблему, именно потому, что я занимаюсь медицинской стороной вопроса, и здесь у нас в этом смысле немножко полегче. Значит, у нас есть первый уровень имени Елены Малашевой. Что бы мы о ней ни не говорили, и как бы, так сказать, мы к ней не относились, сейчас вот она на этом, на своем уровне, делает максимум того, что она может делать. И делает это хорошо. Это признает достаточно большое количество людей. Но она не выступает да. против прививок и не выступает против ГМО, что уже... И против грех. гомеопатии, и да. против еще много чего. И она дает простейшие знания. Уровня, ну не знаю, детский сад, подготовительная группа, максимум. Это тот уровень знаний, который нужен подавляющему большинству людей. Им достаточно знать того, что прививки нужно делать. Им достаточно знать того, что гомеопатия не работает, предположим, и так далее. Да? То есть, вот есть некий набор. И что еще самое главное, мы вот в эту аудиторию не попадем. Они не ходят ни на ученые против мифов, ни читают скептиков, ни еще даже на гиг-пикники не ходят. То есть это совершенно другая аудитория, с которой работает, ну, предположим, Малышева и э, аналогичная передача. Здесь уровень упрощения максимальный. Следующий уровень за ним, вот там, где я как раз обитаю, он называется сам просвет, э, санитарное просвещение. Это подача той информации, которую люди когда-то знали, может быть, в школе проходили, может быть, там, предположим, не знаю, там, на первых курсах института и так далее. Может быть, где-то читали, но потом все это напрочь забыли. Это уже немножечко посложнее. И вот здесь, вот, тяжелее всего, искать баланс именно между упрощением и научностью, потому что следующий уровень это популяризация науки. То есть, те люди, которые занимаются наукой, которые могут о ней рассказывать, которые имеют к ней отношение там, делать какие-то прогнозы, рассказывать о неопубликованном и так далее. Вот там упрощение недопустимо в принципе. Это высший, скажем так, уровень. И вот основное, вот этот вот сам просвет, причем он не обязательно может быть медицинский. Он может быть географический, он может быть исторический, он может быть еще какой-то. Я хотела тогда вот еще кое-что Не то что претензию, а претензию, которая часто можно слышать к популяризации науки. А работает ли она вообще? То есть есть ли смысл заниматься научпопом? Можно ли такими методами в чем-то кого-то убедить? Я просто не слышал действительно существующих способов проверки, который помог бы установить, что все вот это движение, хоть как-то работает. При этом я, я не против популяризации, мы этим сами занимаемся, и мне кажется, что она работает. Но мне интересно, можно ли выработать, выработать инструмент, который бы показал, что она вот точно работает. Это зависит от того, что мы в итоге хотим. Если речь идет о том, чтобы привлечь больше людей в науку, ну не знаю, наверное... Просвещать для взрослой аудитории довольно бессмысленно. Кстати, я не считаю, что основная цель популяризации науки привлекать людей в науку. Мне кажется, советская популяризация была направлена именно на это. Я считаю, что больше как раз задача популяризации просвещать, чтобы люди не доверяли экстрасенсам, не доверяли в не научным методам лечения и вот всему такому, чтобы они свое мировоззрение строили на максимальной научной картине мира. Я могу тебе сказать, как можно было бы уже начать скоро измерять. Каждый год будет проходить всероссийская лабораторная, которая не совсем, конечно, можно сказать, что там такие прямо надежные и надежные, но вопросы про гомеопатию про темную сторону Луны, про всякие физические задачи там есть. Можно было бы сравнивать, может быть, уровень правильных ответов с каждым годом, но понятно, что у нас выборка нерепрезентативная. Да. В том-то и дело, да. Может, Нет, в то, тоже проводим Да, макеты? смотрите, если возвращаться к такой ненаучной штуке, как личный опыт, да, то э, практически любой человек, который занимается тем более-менее активно, практически всегда да, тоже, тот же скалов например неоднократно писал о своих случаях да, когда люди там отказывались предположим от э, каких-то ми мифологических суждений да и приходили в итоге чуть ли не в популяризацию э, алиса, алиса же по алиса кузнецова гудини. из премии гудини да она бывший таролог Нужно, чтобы человек начал задавать себе правильные вопросы. И вот опять же, если приводить личный опыт, да, то есть то, что пишут в личку и вообще во все остальные вещи, и по поводу книги, и по поводу лекций, основное, за что говорят спасибо, да, за то, что вы там заставили посмотреть на какие-то вещи под другим углом. Uh -huh. И когда я на это посмотрел, я понял вот то-то и то-то. Все, то есть у меня как бы сложились два и два, все замечательно, это есть. Вот мне теперь кажется, что пора переходить к третьей теме, к будущему научпопа. А здесь я предлагаю поговорить о том, куда у нас все это движение движется, чего нам не хватает. Может быть, какие-то форматы, которые позволят как-то либо лучше просвещать, либо больше людей привлекать. Вот я могу начать с себя. Мне кажется, что сейчас в популяризации в российской очень сильно не хватает грамотного просвещения по поводу гуманитарных наук. Потому что, как мне кажется, болезнь российского научпопа, если так я громко так скажу, это принадлежительное отношение к гуманитарным наукам в принципе. Ну, из-за специфики моего общения, у меня достаточно много людей, которые увлекаются наукой, и которые, в принципе, говорят так, что гуманитарные науки – это какие-то вот неправильные науки. Типа ты там гуманитарий, там, иди отсюда. там Биология, физика – вот это мы понимаем. Там все как научный метод, двойной слепой, все дела. А гуманитарная ничего не понятно. Вообще она не нужно. И мне кажется, что нужно работать как-то в этом направлении – Филология, лингвистика, политология... История, история... Археология. Архе... Ну, археология... Нет, археология. ну с истории археологии более-менее. Более да. Менее, да. Да. Ну, вот именно да. такие там вот. Хотя вот хотя археология. И по лингвистике есть Светлана Брулак, например. Да, Но Но она да. одна. Да. Ну нет, ну можно еще кого-то да. притянуть. Но вот мне кажется, что вот, надо больше, потому что биологов у нас полно. Медиков сейчас тоже полно. А, или философия опять та же самая, что философии не нужна. Да, вообще. там очень, очень хорошая да, да. Противники философии, говорит даже Лоренс Краус сам... Он отвергает, там, говорит, что все это фигня, нам не нужна эта философия. Но вот недавно вышло интервью с он ним. Он аккуратно все-таки. Он очень аккуратно, очень... причем я тут готовился, что я сейчас буду с ним не согласен, прям вообще скажу, там, какую хрень он понес. А он так высказался, что мне возразить нечего. Я полностью разделяю эту позицию, которую он сказал. Так что Боже. я предлагаю всем посмотреть интервью, кто еще не видел. Проблемы интерпретации, да, вот этой самой интерпретации, неправильно ошибок и так далее. Из-за этого, да, действительно, очень многие вещи возникают. Я вот хочу сказать, вот согласны, согласны со мной в этом плане или нет? Ну, я вот просто не уверен, что это. Чисто российская проблема. То есть, мне кажется, что это, в принципе, сто лет назад снова, по-моему, выдвигало это как проблему непонимания между физиками и лириками: что э, это базовая проблема, из-за которого в общем, невозможно развитие науки. Не, ну смотрите, нам все равно придется э, их как-то разделять. Да? То есть, другое дело, что вот как делают те же ученые против мифов, да, они объединяют на одной площадке абсолютно разные там и лингвистика была там и история была и археология и вот медицина сейчас и там геологии еще только не было именно объединение в рамках одного мероприятия в этом случае это интересно просто я боюсь что гуманитарные науки они не столь э, практически ценные. Да? то есть Почему, например, вот биологический просвет, да, медпросвет, там, и, там, ну, вплоть до физики, химии, там, математики и так далее, у них есть практическое применение. То есть, если вы узнали, что гомеопатия не работает, вы делаете для себя вывод и защищаете себя, скажем так, от какого-то постороннего влияния. Если вы будете неправильно, скажем, ставить ударение или там считать, что это слово произошло из того языка, а оно произошло совсем от другого, в вашей жизни сильно ничего не изменится. Вот я боюсь, что вот из этого Мне быть. кажется, что тут скорее, может быть, даже не практическое применение, а техническое применение. Потому что, на самом деле, еще неизвестно, что, что больше влияет на, практически на жизнь человека, допустим, философия или, или физика. Потому что, возможно, одно может переклинить человека гораздо сильнее. Ну да, тут не исключаю. Я просто предполагаю, почему это более популярно. Но ну, даже если ты изучаешь язык, а язык он есть везде, и символический язык в фильмах, и... Когда ты читаешь, что когда тебе просвещают и рассказывают про всякие прикольные слоги или про символизм и про ты искусство ведения, начинаешь изучать, то тут нет практического применения, конечно, в прямом смысле этого слова, но ты начинаешь тоже под другим углом смотреть на фильмы. Именно заключается смысл в том, что появляется некая новая когнитивная нагрузка, а мне кажется, что основная потребность людей, которые ходят на просветительское, это вот когнитивный голод некоторый, новую, ну, они хотят съесть новую информацию, и они не хотят питаться шлаком, потому что у них, спасибо, неплохое образование было предыдущее, либо им повезло, они попали сначала к нам в ручки. И я совершенно согласен, что, конечно, в гуманитарной области очень много пока что пробелов, но мне кажется, что про будущее здесь... Чтобы я бы ответил про будущее, то научно-просветительской деятельности не хватает бизнес-подхода. Мы сейчас пытаемся построить проект, который самоокупаемый, коммерческий, к нам ходят люди, они оставляют пожертвования, они платят билеты, это, это заставляет кушать меня, моего, там, одного сотрудника. Заставляет и... кушать. Вот к вопросу об языке. Но индустрию, особенно если речь идет именно о некоторой войне, у меня есть легкое ощущение, что мы все-таки боремся за умы, с другими сферами, пока у нас не будет денег, серьезной коммерческой поддержки, пока мы не научимся писать гранты. Ну вот сколько людей занимается популяризацией, организаторы именно, я говорю об организаторах, организации научно-профессиональных мероприятий в Санкт-Петербурге? Один, два, ну на самом деле их 5-6 человек на многомиллионник, на пятимиллионник город, а проектов крупных, которые типа «Курилка», «Щепотка», «Зануда», «Скептики», это реально маловато. А почему мало и почему это невозможно сделать действительно профессионально, именно ну, профессионально в плане зарабатывать деньги? Потому что народ у нас, если не привык, пока что платить денежку за все это дело. И пока мы не научимся сами себя кормить за счет нашей деятельности, у нас не получится действительно эффективно достигать широких масс. А я думаю, что основное будущее заключается в том, что, может быть, вот этот просветительскую часть, о которой говорил Алексей, начать захватывать вот эту вот малышевскую аудиторию, повышать некоторые стандарты. Согласен. Потому что еще малышевская аудитория, понятно, возрастная категория, но сейчас молодежь, начиная там вот, не знаю, семи 7 лет и заканчивая уже первым курсом, они понимают, что им недостаточно той инфы, которую ей поставляют, они очень голодные. И к вопросу, а, ну тоже наука, это же стендапный формат, насколько я, да. я помню. И это добавляет вот этот вот спорный момент, из-за чего наверняка будут скоро срачики очень большие. Вот эта вот доля развлекательности, насколько она позволительна в популяризации, просвещении и вот этой вот малышевской темы. Насколько мы можем использовать маркетинговые приемы шапочек? Мне кажется, что в зависимости от целей, мне вообще кажется, что вопрос, вопрос задать вот вопрос, в чем цель научпопа, он очень э, неправильный. Это, ну, если, опять же, аналогию поставить, в чем цель музыки? В чем цель музыки, она, она нравится, но ну, ее может, существование. Это... Да, не Здесь может, то же самое, он, должен быть, спорт, он да. должен быть. Он должен быть разный. То да. есть действительно должны быть разные форматы. И если, опять же, да, смотреть на, на все поле просвещения, да, то у нас может быть действительно и какая-то относительно занудная лекция да. какого-то очень хорошего лектора на котором действительно придут люди которым это нужно и, и это интересно да, и на нее найдется своя аудитория да, но основной массе в том числе для того чтобы подготовить да то есть мы вот эту аудиторию должны подготовить мы должны так, сделать так, чтобы люди сами определились, куда им пойти, там пойти на Маркова, пойти на Сурдина, пойти на Попова или еще на кого-то. Да -да -да. Для этого нам нужно просто показать, что вот вам все это разнообразие. Оно может выглядеть вот так, а может вот так. Поэтому и короткие форматы нужны, и стендапы нужны, и, извините, даже научно-популярный рэп, он тоже нужен. Который, кстати, был на гиг-пикнике, по-моему, да. <смех> Они крутые ребята. <смех> это я тебе посоветовал. Я про них и сказал. <смех> а, да, кстати, говоря, вот я нашел, кто мне посоветовал. <смех> <Вот>. <смех> я про них и говорю. То есть, здесь, получается, нету цели, вот, типа, доберись до точки Б. Нет. Здесь нет. есть процессуальная. Цель, цель движения. Да. Вот, вот я с этим, собственно, и согласен. А потом мы будем говорить, вот какое движение правильно, какое движение неправильное, <смех> где это все Ну, это неизбежно, это нормально. Да. Это нормальный процесс. Я сейчас предложил так в течение, может, пяти минут пофантазировать по поводу новых форматов. У тебя был, насколько я знаю, классический прям стендап. То есть, ты сделал научно-популярный стендап. Да, я сделал научно-популярный стендап. Очень я хитрый-хитрый человек. Значит, в чем был смысл? Я написал новую лекцию на где-то 40 минут. Чисто научная лекция, но в таком в науч-поп в веселеньком формате. много видосиков, парочку шуточек, мемасиков и все дела. Но при этом это сопровождается многим количеством исследований. Я там понятильный аппарат внедряю и так далее. Прикол стендапа заключается в том, что я говорю о собственном личном опыте, то есть говорю, я пошел в магазин, встретил чувака, спросил его, кассира, а что общего между животными и человеком, а он мне говорит, а я думаю, что между человеком и животным нет ничего общего, и я так удивился, потому что, видимо, он думает, что нас это слепили из глины, на что ему ответил, а как же соски? И мне кажется, что формат стендапов, он скоро здесь появится. У нас открывается барм. Говоря о расширении, я хотел бы слушать не только ученых, у журналистов и так далее. Мне очень нравятся еще и не только научные темы, но и жизненные темы. У тебя наверняка много крутых историй, с кем ты там общался и так далее. Но у тебя нет места, где ты мог бы это рассказать и выступить. Мне было бы лично интересно послушать, как вы там сходили к протестантам, к православным, с одной стороны, развлечения, с другой стороны, научность то вот как Алексей вот говорит, что нужно стараться занимать вот этого вот доли разными, чем больше всего интересного, тем круче, тем больше мы аудиторию сможем ухватить. И мне кажется, что нам нужно еще чуть-чуть же расширяться на нижнюю границу интересующих, это на шкалату. Да. И из необычных форматов мне вспоминается, как я читал лекцию о токсикологии похмелья в баре. Ну да. Мне кажется, что народу не хватает самого вот этого вот процесса научного поиска в приятных условиях. За что я любил всегда науку, почему занимался экспериментом, это же прикольно. Дизайн эксперимента сделал, все там подготовил, нашел выборку, все переменные рассчитал, провел и ничего не получил. И давай по второй раз. И вот этот научный поиск, это удовольствие от познания, мы не передаем нашей публике, мы передаем им чисто вот часто очень фактическую информацию в красивые оберточки. Если какой-то интерактив мы сможем запилить, где они хотя бы будут обсуждать, как можно было бы решить задачу, попробовать сами, если это возможно в рамках, то это было бы намного круче. Алексей, я вас хотел спросить, а в каком формате лично вам интересно выступать? Потому что, насколько я знаю, очень многие вас считают одним из лучших спикеров, наряду, наверное, с Дробышевским, кого-то прям... Есть фанбаза, которая прям, а, -а, а, давай жги. <связь> Спасибо, это конечно очень приятно слышать. Ну, на самом деле, да, мне нравится выступление именно близкое к стендапу, да, потому что, ну, как мне кажется, это возможность, по крайней мере в, в моей вот этой вот <связь> в моей зоне ответственности, да, то есть в этом подать информацию и полезно и интересно, да? то есть э здесь же главное, что сделать, чтобы человек Заинтересовался темой и потом, например, пошел на какую-нибудь лекцию, ну не знаю, например, Дубынина по нейрофизиологии мозга, да, то есть он тоже, кстати, очень хорошо рассказывает, но у него уровень уже выше, то есть он там называет уже полностью и гормоны, и ферменты, и все остальное, то есть я особо их скрываю и так далее. И в, этом смысле, да, да. И в этом смысле я получаюсь таким подготовительным этапом, где важна именно визуализационная составляющая. Вот про визуализацию, вот вы правильно сказали визуализацию. Мне вот сразу вспомнился. Я слушаю, смотрю вот тот контент, который генерирует у университет Арзамас. Mm -hmm. Это такой, мне кажется, один из лучших гуманитарных как раз-таки источников. Вот. И мне просто вот. У них есть постоянно лектории такие, но у них не так много просмотров. У них было не так давно три небольших ролика, очень насыщенных, очень визуализированных. Я бы не сказал, что мы что-то упростили по сравнению с любыми лекциями, но и у этих роликов просто безумная популярность, у них очень большие там, тысячи просмотров. Потому что мы задействуем за... все остальное, да, не да, только да. уши, глаза, мысли. У меня есть протест. Я протестую против слова «лекция». Я считаю, что мы уже аналог некоторой театральной деятельности. Согласен. Мы готовим выступление, и к нему надо подходить как к театральному выступлению. У нас есть сценарий. Неплохо бы репетицию провести, чтобы режиссер был, должна быть хорошая сторилайн, э, персонажа найти, и если мы будем так подходить, то и народ будет больше на это, извините за слово вы, высказать, «вестись». То есть, научно-популярный театр. Чем больше мы будем добавлять то, что в индустрии развлечения живет. А мы к этому идем постепенно. Вот смотрите, был очень хороший формат. Он, правда, пока не очень повторялся. Судный день над гомеопатии. помните? Не-не-не, не видел. смотрели? Ну, когда... Ну, историю-то узнаете, да? Когда Национальный совет по гомеопатии, коммерческая организация, подала суд на «Вокруг света», на статью Ася И в ответ был сделан лекторий, который назвали «Судный день гомеопатии», в Значит, И сделали как? по 15 минут четыре человека, я тоже там принимал участие, ага. гомеопатии с разных сторон, ага. то есть вопрос один, а освещение с разных сторон. Вот этот формат мне очень понравился, потому что он получился именно театральным, живым, и зрителям очень понравилось, и в принципе потом оно расходилось. Это первое. Второе. В рамках премии Гудини то же самое, мы делали парные лекции. Например, я читал с Дмитрием Мамонтовым, бывшим научным рядом популярной механики, сейчас он занимается политехом, он рассказывал о Ауре с точки зрения физика, потом в некоторый момент он замолкал, садился, выходил я и продолжал то же самое, только с точки зрения медика. Мы с ним менялись, и лекция получилась очень познавательной, в том смысле, что я бы не рассказал то, что рассказал он, и наоборот. А у нас вот формат, по-моему, ну, не, по -моему, в Ростове еще появился, вот, киноклуба. Вот мне очень нравится киноклубный формат, мой самый любимый проект. Берешь, смотришь, очень много сделано научно поп-кино, но его одному смотреть сложно. Ну, в смысле, скучно получается. Берешь эксперта, смотришь фильм, и вместе потом обсуждаете. Получается и хорошая картинка, и очень качественное обсуждение, потому что все обсуждают то же самое, все, что видели. Прекрасный формат. И, и опять же, надо повторить, чем больше форматов, тем прикольнее и лучше для того же формирования сообщества. И теперь у нас осталась последняя бонусная тема. Мы поговорим про то, как мы встретились с Ричардом Докинзом. Виталий, скажи, как получилось его сюда организовать? Ну, я понимаю, когда Докинза попросили выступить на многотысячную аудиторию, это я, это все понятно. Но как получилось так, что вот договориться с ним, встретиться вот здесь и в такой маленькой компании? Это напрямую связано с тем, как меня взяли в пикник. Когда мне сказали Ричард Докинз, я уже был куплен. Я сказал, я хочу помогать я могу попробовать организовать для него вечер в ресторане. А он здесь целую неделю находился, и у него должна быть какая-то культурная программа, и одна из частей этой культурной программы мог быть ресторан, но он никак не реагировал на письма. И, соответственно, через долгие попытки тыкнуть одного человека, чтобы этот человек тыкнул другого человека, другой человек тыкнул третьего человека, который рядом с Докинсом находился, он в итоге, мы там в воскресенье, по-моему, получили подтверждение, что да, он готов встретиться. Как раз-таки это было в понедельник после гиг-пикника. Ну, там кто собрался? Собрались, по большей части, продюсеры научно простительских мероприятий, это люди, которые ходят на клуб научных вот, продюсеров. Были Соколовы, Георгий Александр оба, там был Михаил Тупикин из Science Слема, были Мы в Общество Скептиков, были Щепотка Соли. Да. А остальных я что-то... Кто а, Да, значит, было Ицаа, еще был один мой очень хороший товарищ, коллега из школьных проектов, Максим Иванцов. Были волонтеры Зануды. И были два человека, которые были из клуба, клуба английского языка имени Ричарда Докинза, которых я позвал, потому что они постоянно ходили, и вот у них своего рода был такой экзамен. Много вопросов ему задавали, Докинзу, мы сейчас про них подробнее поговорим. Кстати, полную запись можно послушать либо у нас в группе, либо в группе «Зануды». Вот ты вопросов не задавал. Тебе нечего было до конца спросить, или ты просто уже где-то вот там спросил о чем-то? Нет, я с ним до этого не разговаривал. В итоге я его провожал еще в аэропорт, у меня было с ним время пообщаться. Да, это для меня очень важный, как и для тебя. Очень важный человек, который сделал много для мировоззрения. Но вот формат «задать один вопрос, чтобы получить наверное репетированный ответ» для меня бы не сильно подошел, вот формат подкаста бы больше, конечно, подошел. Для меня было важно просто найтись вот в этом некотором дискурсе, в этом вот атмосфере, которая была создана. И я чувствовал себя не как участник, а именно как организатор. Когда я организатор, я практически не слушаю лекторов. То есть я стараюсь, но как-то я работ... мозг уже работает по-другому. То есть я должен следить за другими вещами. А то, что Ричард скажет что-то сильно прямо новое на эти вопросы, ну, было много интересных и про Крист вопросы были, и про борьбу, и я как-то не сильно парился, и в итоге для себя я лично обнаружил, что мне намного интереснее слушать записи и читать тексты, чем присутствовать лично на самом мероприятии. Давай сейчас вкратце расскажем про то, какие именно вопросы задавали Докинзу, и что он их отвечал. Это для тех людей, кто не захочет слушать полную запись. Были, был ли хоть один вопрос, на который у ну, тебя был бы реально интересен ответ Докинза? Значит... Мне было бы интересно, поменял ли он вообще как-нибудь как свою позицию. Он человек уже 70-летний, у него был недавно инсульт, и как-то начинаешь переоценивать немного жизни. Действительно ли ему, вот мне было бы интересно задать ему следующий вопрос, действительно ли он морально готов к тому, что он умрет, и все. Я правда уверен, что мы точно сказал бы, что он сказал бы, типа, да. Ну, все ок, все успел, все нормально. Вот такой у меня был бы интересный вопрос. А в такси, когда мы с ними ездили, я ему задал другой вопрос. Я сказал, что вот у религии, о чем они нас побеждают, у них есть символ, у них есть крест. А вот в науке в нашей как бы нет нету некоторого символа групповой принадлежности к любителям или людям, которые занимаются наукой. Но мне сразу сказали: а как же атом? Я говорю: ну атом, я прошу прощения, не все объединяет, не все направления. Там у психологии есть психа, но и можно сказать, что вся наука сделана действительно благодаря тому, что у нас есть психология, в смысле у нас есть речь, мышление и познание. Вот. Как бы такого единого символа нету. Ну, как-то так не сильно вдумывался, впаривался в эту задачу. Но мне кажется, что есть нужно найти какое-то некоторое объединяющее звено. И я бы ему сейчас задал бы вопрос, видит ли он смысл в создании некоторой ассоциации э -э -э популяризаторов науки в некоторой такой единой контролирующей структуре, которая кого-то принимает, кого-то э, говорит, что это плохой популяризатор. Если в этом смысл нет? Потому что сейчас ощущение странствующих актеров получается. На самом деле, по поводу ассоциаций, в научно популярность может, таких чисто нет, но скептическое, кстати, есть. То есть вот, общество скептиков, мы, по-моему, про это еще не говорили, в подкастах, что мы теперь являемся членами Европейского совета скептических организаций. У нас как бы официально к нам пришло приглашение, нас там приняли, зовут нас там в свои конференции, только там эти... в Польше там будет в сентябре, по-моему, конференция. Вот. Но мы да не поедем, потому что дорого. Но я думаю, что если ты этот Докинс спросил, я думаю, что он бы не смог себе вот прям выдать какой-то готовый ответ. Я думаю, что сам он про это особо не думал. И мне вот было бы интереснее задать ему именно такой вопрос на который бы я знал, что у него точно есть ответ, уже сложившийся, но который он еще там нигде не озвучивал. Или, в всяком случае, не озвучивал там, где я это видел, где читал, смотрел. Потому что некоторые вопросы ему задавали. Например, там его спросили, верить ли он в загробную жизнь? Я думаю, что ты кого спрашиваешь? Ну да, было много таких э, моментов. Да, и были вопросы, где ну, ему задают вопрос, он стоит и отвечает, и фактически цитаты из какой-нибудь своей книги, из какой-нибудь своей лекции. Но заготовочки, то, да. что называется. Но было ощущение театрального представления, и это неплохо, и Банкетный к этому предрасполагал, к такому вот формату. Я не уверен, что если бы ты задал вопрос, на который, например, он вообще не думал, что он бы начал бы размышлять на месте. Да. Вот, но мне было бы намного интереснее услышать новые мысли от Ричарда Докинза, а не примерно прогнозируемые мысли. Я ему рассказал про скандал с Присвириным, я ему рассказал про скандал с Милоновым, ну, мы это сделали еще на встрече, mm -hmm. и лично я какую-то историю рассказал про дерматоглифистов, и он ответил довольно коротко и просто «Я за свободу слова». Нет, так он же на встрече же про это и говорил. Я его спросил про запрещение свидетелей в да, России. Да, и спросил специально, специально для того, чтобы уточнить его позицию, стал ли бы он в какой-то ситуации призывать к запрету той или иной религии. И он сказал, что вот запрет свидетелей Игова это плохо, потому что он за свободу слова, но он бы сам выступал за запрет, если бы религия стала призывать к насилию или э, нарушала бы как-то права детей. Ну, то, что да. да но это более глубокая позиция. А я его спросил, не отказался, бы он, отказался бы он от выступления, если бы он знал, что там условно, на этой же сцене выступали попы и националисты. И что он сказал? Вот. Ну, как-то ушел от ответа. Но он не может отказаться, у него договор подписан. И я что-то не уверен особо, что он был слишком брезгливый вопросом именно, кто был до него или кто будет после него. Я что-то сомневаюсь, ну, что Ну так и получилось, же. в общем-то, Кураев уже после чего-то после него, да. ну, да. это не смутило? Нет, я думаю, он что... Он не знал этого. Да. <связывая> Но я думаю, что даже если бы знал, я думаю, ему было бы все равно. Он не похож на человека, который... Вот вот эти вот какие-то пур пуританы условные, <связывая> не как это движение, вот. а именно, который вот только этой или только это Для меня это напоминает вот эту цензуру. А мы знаем, что в научном мире, что цензура, несмотря насколько она могла быть обоснована в тот момент, она всегда вредила науке. Наука требует открытости, даже если это приводит большое количество безумных людей с безумными выкриками. Голова на плечах, всех должна быть. Вот мне, как раз этот вопрос был тоже интересен. Насколько я знаю, что его все-таки не задали. Вот ты сказал про Пуритан. Вот. Мне просто было бы интересно у него спросить, как у человека, который же, так сказать, находится вот в культуре такой вот Великобританской, все-таки видит изнутри все серьезные проблемы их страны. Его отношение, возможно, ко всем проблемам ирландских католиков, взаимоотношения с традиционным англиканскими церковью и там, конгрессионалистскими объединениями, как раз такими вот кальвинистского толка. То есть, где все-таки больше фундаментализм? какая все-таки более агрессивное течение? Какое в обществе имеет как бы, более такое вот либеральный, может быть, какой-то облик? То есть, все потому что как мы живем извне, судить об этом сложно. Да, вопросов было много, именно таких из разных сфер, и, может быть, довольно ожидаемых, то что Ну, Мне не понравились именно некоторые ожидаемые вопросы, потому что ну, ты встретился с Докинзом, вопрос? ты задаешь ему вопрос, на который знаешь, что он тебе ответит. Зачем? У тебя вряд ли в жизни еще будет возможность с ним встретиться. Зачем ты спрашиваешь его вот это, когда он про это уже отвечал? Ты хочешь убедиться или что? Мне понравился вопрос про Сайхаб. Mm -hmm. про пиратство книг, например. Один из самых глубоких вопросов был, по-моему, Тупикина из ScienceLam. Mm -hmm. Я, к сожалению, не воспроизведу, потому что он был реально такой сложный, и Докинс с достаточно хорошо ответил. Его спрашивали про форматы, про третью культуру, про объединение науки и искусства в плане донесения информации. Mm -hmm. это вот... И он действительно хорошо ответил, что ScienceLam — это, на его взгляд, пример такого объединения. Его спросили про mm -hmm. то, что в России... Депутат внес законопроект по маркировке лженаучных передач. Вот. И его спросили, как он к этому относится. И он сказал, что он, в принципе, считает, что не должно быть лженаучных передач, в принципе, на телевизоре. Зачем их маркировать? Представляешь же, какая огромная должна быть тогда комиссия, которая будет отбирать весь материал, который... Ну, я думаю, что он ответил просто, что в идеале такого быть не должно. Ну, а... вообще маркировка давно уже придумана в сфере книг, просто пишется художественная литература, научно-популярная литература. И просто если перед фильмом ставить, что это там документальный фильм, научно-документальный фильм, это одно. Если это научно-художество, то Ну, документальный да, ты же знаешь, как у нас в книжных магазинах, что у нас на полках научпопах, где рядом стоит двигаться, да, да, рядом какой-нибудь дипакчоп да, просто. То, стоит. что у нас система маркировки просто непродуманная, так скажем, mm -hmm. это факт. Ну, я как бы все-таки хочу некоторых защитить даже такие вопросы про загробную жизнь. Есть же мотивация у людей, может быть, они сами верят, и, может быть, они хотели, может быть, он вдруг скажет, «Знаете, вообще я поверил, вот сегодня побыл и поверил». Но еще может сказаться то, что мы организовывались почти за один день, и сложным вопросом, который вот прям должен тебя идти из глубины души, и чтобы это совпадало с некоторым представлением, то, на чем докет смог бы ответить, нужно некоторое время и минутка молчания, так скажем. Mm -hmm. А у не у всех, может быть, возможность была так быстро придумать вопрос. Я поэтому и сразу вопрос не начал задавать, что не хотелось скатываться в простые вопросы, не хотелось задавать вопросы, на которые я и так знаю ответ. А придумать какой-то оригинальный вопрос мне не пришло в голову, потому что я занимался организационно-поддерживающей деятельностью. Быстро время пролетело, потому что вот в начале я реально не ожидал, что вот когда ты сказал, типа, ну, какие у вас вопросы к Ричарду, все таки сидят, никто руки не поднимает, таких, а Докинс пришел, да -да -да -да. его можно прям спросить, серьезно, да, вот, и вначале начале там вот там соколовны себя взяли эту роль и вот они активно спрашивали, потом уже остальные люди подключились, вот. а так, мне кажется, что, блин, народ пришел и вот для них сам факт того, что они уже видят, его, знаешь, поставить, если он будет сидеть сейчас молчать, это, в принципе, было бы достаточно, надо было его попросить, может, поэму прочитать, я знаю, что он отлично читает стихи, mm -hmm. и вот этого было бы еще вечер стихотворения с Ричардом Докинсом. но это уже все оказалось позже, немножко постфактом я об этом всем узнал. Это было явно очень большое событие для всего комьюнити атеистического, агностического и научно-научно-популярного в России. Он как Одиссей вступил на землю, которая должна была его обжечь, сжечь и на 20 лет. Он, он просто спустился. Он с корабля, кстати, приехал. Кидал ли он щит, я не знаю. Ну вот видите, что у нас получился такой подкаст, в этот раз такой ни о чем, если можно так сказать то есть мы поговорили про срач, про как у нас есть планы по развитию как-то нашего канала, улучшению нашего контента я хотел, кстати, попросить еще, что если у вас есть какие-то предложения, что вы хотели бы видеть лично от нас э, и, и на нашем канале, то тоже пишите в комментарии мы почитаем 22 июля в Санкт-Петербурге в интеллектуальном кластере Игры разума» пройдет третий скептический лекторий он будет посвящен психологии и будет у нас выступать как раз вот Виталий Васинович. Да, мне надо лекцию подготовить. О, будет на самом деле очень крутецкая лекция. Во времена увлечения эзотерика я одновременно увлекался еще всякими фокусами, ментализмом, холодным чтением, теплым чтением. Много смотрела на зарубежных вот этих вот экстрасенсов и так далее, и неплохо в них разбираюсь. Ну, естественно, в том, как это делается uh -huh. за кулисами. И я подготовлю доклад, я надеюсь, любопытный, о том, кто такой там Сергей Попов американский, о том, как делается холодное чтение, как его имитируют, показывают. И много вот таких вот введений в. В основных мошенников 20 века и 21 -го. будет, надеюсь, смешное такое, я думаю, что будет стендап. Быстренько разучу некоторые фокусы, начнем вспомнить, как это делать, для того, чтобы продемонстрировать. Кстати, да, я пока хотел вставить прямо в начало, где мы разговаривали про гиг-пикник, что у нас Александр Голодин на гиг-пикнике показывал экстрасенсорные способности. Когда там заходил спорт про экстрасенсов какой-то очередной... И люди говорили, что, ну, вот они же там есть и все такое. Он, Александр говорил, ну, я вот я экстрасенс. Вот я в экстрасенсов не верю, но вот я единственный экстрасенс. Вот, вот без проблем, вот загадайте число от 1 до 5. Загадали, да. три. Люди, как, как, почему? Вообще легко. Загадайте на 1 до 10. Загадали, да. 7. Да? Как, как вообще это возможно? Он говорит, что это пробовал пять раз, не угадал только один. Большие да, на да, большие числа, и просто по статистике люди чаще загадывают вот такие, и вот действительно на практике это проверил, а для людей это действительно было каким-то таким шоком, что вот как человек взял и угадал. То есть, ну, просто люди не осознают того, как с помощью вот даже не холодного чтения, а с помощью вот теории больших чисел и всего остального можно вот выдавать себя за экстрасенса А вторым спикером будет Константин Кунах. Это психолог, который у нас уже выступал на скептиконе. Он рассказывал про психотерапию. Можете уже сейчас там регистрироваться. Ссылочку на регистрацию мы тоже повесим в описании. У нас в этот раз будет, судя по всему, какое-то большое описание. На этом мы будем с вами прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Сейчас зачем-то просят все ставить колокольчик на Ютубе. На всякий случай попросим. Да, на всякий случай тоже попросим. Лишним не будет. Так что спасибо. Увидимся в следующий раз. До свидания. Пока-пока. До свидания, всего хорошего. Думаю, еще не раз увидимся. Пока-пока.